Создатель всего сущего, да, и нас, нас с вами тоже, является продюсером. Что тогда происходит? В этом все вопросы. А как визуализируется созданное? На каких носителях? Вот мы знаем, сегодня человечество известно самый лучший вид носителя, который, с помощью которого а, реальность более, более всего похожа настоящая, это кинопленка ничего лучше кинопленки не изобретено для передачи изображений ничего лучше не изобретено Никакая ни цифра ничего кинопленка как была лучшим достижением человечества в плане передачи изображений так она и есть и вот представим себе что этот наш продюсер создатель всего сущего дает каждому человеку какое-то количество кинопленки чтобы просто он мог видеть Теперь расскажем кинопленка. Когда мы смотрим картину 10 минут любого фильма Снятого на пленке Это 300 метров пленки 300 метров да? Большая коробка Час Час. Это 6 коробок по 300 метров То есть это 1800 метров Почти 2 километра Один час почти 2 километра пленки Целует серебро Почти 2 километра пленки Соответственно, 10 часов, 10 часов, 20 километров, 24 часа, соответственно, это э, 40-42 километра, так примерно. 42 километра кинопленки, 42 километра кинопленки. Но ну, то, чтобы сделать, видимо, то, что мы с вами видим, 42 километра пленки. И создатель, если бы он был продюсером, он каждому человеку дал бы не меньше, чем эти самые 42 километра. Потому что лучше способ визуализировать нет. Каждые 24 часа. За те 6 или 8 часов, которые мы спим, например, мы бы зарасходовали пленки, соответственно, 6-8 часов. Там те же самые. Порядка там 15 километров или 18 километров. То, когда спину тоже восходная. Конечно. Потому что мы можем любой момент при глазах увидеть. Mm -hmm. То есть за 24 часа это 42 километра пленки. И теперь, я понимаю, продюсер должен все считать. Продюсер считает все. Сколько стоит сегодня 42 километра пленки? Тысяча долларов стоит 300 метров, значит, 142 километра стоит, ну, там это где-то по 250 тысяч долларов. Так вот, я спрашиваю, что же это за продюсер, который в каждого человека, который в его театре существует, который свободен в своем выборе, вбухивает эти самые 250 или 240 тысяч баксов, людей, и даже когда человек спит и это минимальные расходы потому что на самом деле они на порядок больше потому что мы не учли стоимость интерьеров мы не учили стоимость натуры мы не учли декорации мы не учли спецэффекты и так далее и так далее и так далее то есть если мы представим себе что создатель является продюсером этот продюсер каждый день вкачивает в каждого человека огромные ресурсы только ради того, чтобы человек имел возможность видеть каждый день. Вкачивает эти ресурсы даже тогда, когда человек спит, вы когда ищете инвестора или продюсера на съемки телепередач или программы, вы даже не можете себе представить, что у вас уже есть продюсер, который уже вкачивает в вас в течение недели бюджеты, которые превышают бюджет Голливуда за столетие. В течение недели просто ваша возможность видеть стоит больше, чем весь бюджет Голливуда за целые сто лет. Просто возможность видеть. А дальше возникает вопрос... Что мы видим? Да. Если мы все находимся в этом обществе, спектакле, да, у которого есть некий постановщик, да, если мы совершим, что мы видим. Мы идем в пустыню, видим трость, ветром, коллега, мы больше не видим ни черта. Ред 240 тысяч долларов. Поэтому я хотел бы ориентировать вас на то, что работа с экранными произведениями, если, если вдруг если вам вдруг представим на минуту, что э, создатель это продюсер, вот, то мы должны понимать, что у нас каждый человек имеет огромные инвестиции. Огромные инвестиции. Поэтому э, я эту историю вам рассказал, все с тем, что говорит, не, каждому, не каждому дано рисовать. Дано больше, чем рисовать. Дано гораздо больше. Просто мы об этом не думаем. Это, да. да. это не философия, это для автора, для любого автора, тем более, что вы работаете в сфере масс-медиа. Это еще и ответственность. Потому что нет смысла вкачивать какие бы то ни было. Вот если бы я был продюсером, я вряд ли бы, я вряд ли бы вкачал э, какие-то серьезные бюджеты в какой-нибудь ваш оригинальный авторский изыск. То я абсолютно точно не поживился бы, если бы вы смогли найти новую форму, транслировать что-то, что существовало в мире от, от, как бы от сотворения. Понимаете? Если бы вы нашли то, что бы вы нашли бы форму для того, чтобы э, часть речи стала текстом, ну, визуальным текстом имею, имею, имею, имеется в виду. Поэтому я, я, я говорю, говорю, с одной стороны, как бы на, на, вот на, на вашу реплику о том, что не каждому дано рисовать. И говорю, что дано гораздо больше, несравненно больше, мы даже не представляем, сколько. Да. Талант, вы знаете, что такое талант? Талант мировеса, которым изменялось золото. Талант это 30 килограмм золота. Примерно. Вот, так считалось в некоторой древней стране, на самом деле. Да вот талант, да талант, 30 килограмм золота. Вот поэтому талант в землю это просто значит за в землю там 30 килограмм, 30 килограмм золота. Вот, но на самом деле талант это только малая часть того, что дано человеку. Дано гораздо больше, дано гораздо больше. Вот просто надо как-то, ну, это просто надо понимать.